Всем привет, с вами Голем И сегодня у нас обзор на замечательный танк 5 уровня пт-шка, Одна из самых нагибучих птшка на 5 уровне АТ-2 Тачка просто охрененная Давайте сначала перейдем к истории А потом уже заценим ее характеристики В начале 1943 года Когда поражение Германии виделось делом ближайшего будущего Военные специалисты британской армии Всерьез задумались над проблемой преодоления долговременной линии обороны. Хотя опыт предыдущих сражений подсказывал, что различные полосы препятствий, вроде французских Мажино, уже канули в лету. Определенные опасения еще оставались. Тогда предполагалось, что основные затруднения возникнут при штурме линии с Зигфридом насыщенными бетонными дотами, противотанковыми рамами и прочими сооружениями оборонительного характера, Следовательно, для поддержки наземных частей требовалась боевая машина, способная долговременно находиться под огнем противотанковых средств противника и одновременно способная поражать его укрепленные огневые точки. Первый тур борьбы за создание штурмового танка Великобритании сразу понес несколько сюрпризов. На рассмотрение танковой комиссии 13 мая 1943 года было подано сразу три проекта на одном базовом шасси. Из них и есть проект АТ-2. А вот мы и переходим к, к характеристикам машины. Прочность 600, что не дает нам шансов, как бы, как я хочу это вам сказать, что хп так-то кажется-то нормально, да? У всех практически на пятом уровне где-то в районе 600 хитпоинтов, но на самом деле их очень мало. За все вордблиц надо платить Броней АТ2 платить Низкой подвижностью И куколкой На 90 хп И маленьким хп КВ хватает 3 выстрела, чтобы тебя забрать Ну, если хороший расклад Конечно будет А так, да Проще 600 хп, нам, я сказал Броня 203 во лбу 101 в корпусе и 101 в жопке у нас. Масса 37 и 70. 37 тонн. Мощность двигателя 418 лошадиных сил. Максимальную скорость он развивается с таким двигателем 25 км в час. Скорость поворота 6... 2802. Что я бы сказал, что не очень хорошо. Нас часто могут закрутить некоторые танки. Но при должной сноровки этого можно избежать. Урон 90 хитпоинтов. Этой пуколкой, я уже говорил. Бронепробиваемость. На ББшках 110, подкалиберы 180 голдовая, то есть. И оскорочно фугасные 15. Скорострельность 17,95 выстрелов в минуту. Неплохо довольно, быстро очень перезарядка Время сведения 2,9 секунды Вообще офигенно, можно снайперить, на дальней дистанции стрелять Танк подходит идеально Разброс на 100 метров у нас 0,31 И обзор 234 метра Вот мы и закончили характеристики АТ-2 А теперь придем к плюсам и минусам Плюсы у нас, лучшее бронирование на пятом уровне, это очень хорошо. Высокий ДПМ, что позволяет разбирать противников просто, муа, конфетка. Высокая скорострельность, да, то же самое. Так, неплохая маскировка на пятом уровне. Так, и теперь к минусам перейдем. Низкая прочность, плохая подвижность, невысокое бронепробитие и мелкий урон за выстрел. Вот такие вот у него ну, плюсы и минусы, то есть. Теперь о подготовке к бою. Берем ремку, аптечку или универсальный комплект. Далее, к боекомплекту. При комплекте 96 снарядов. Рекомендую брать 80 ББшек и 16 подкалиберов. Фугасы не берите, потому что калибр маленький. И урона мало ли больше на 10. Если вы хороший игрок что вы сможете использовать уязвимости в технике противника в свою пользу и победить. Ребят, а теперь надо поговорить о том, что почему долго нет видео. Видео долго нет, потому что у меня же нет премиум аккаунта, я же не популярный вододел, стример по танкам, типа меня никто не знает, у меня мало подписчиков, да и посмотрим так же много в любом случае, я выкачиваю танки для обзоров, и время это немало занимает, прокачка танков. Тем более, сейчас этот новогодний ивент на Шмальтурма прохожу. Скоро будет обзор на Шмальтурма и другие танки. Кстати, поправочку вносим. Будут выходить обзоры на танки с 5 а если это премы, даже может быть из третьего 3 или аукционный танк. Так что вот так у нас все получается. Выходят обзоры на третий уровень премов, акционных танков вообще. Премоакционные танки, любой левел. Если они у меня, конечно, появятся в ангаре. И с пятого уровня прокачиваемая техника идет обзор. Скоро у меня будет ИС. Скоро у меня будут разные танки. И скоро будет много, много, много, много, много обзоров. Так что надеюсь, вы понимаете меня, войдете в мое положение. И будете дальше меня смотреть. Не отписываться от меня. И уходить. Все. Спасибо вам за внимание, ребят. А, досмотрите да этот бой. Хороший бой тоже вышел. Все-таки не зря его тащил.